Друзья мои, ну что, СМУ Стелл Радио, Саша Пушкина, Роман Карловский, и мы продолжаем нашу увлекательнейшую беседу про э, истинную магию, э, про то, как вернуться к точке сборки э, путем правильного дыхания. Э, Ром, вот при изучении материалов о тебе малосведущий человек может наткнуться сразу на несколько непонятных терминов. Честно признаюсь, они непонятны даже для меня, поэтому мне сейчас будет особенно интересно. Вот ты являешься проводником в Саматке, помогаешь войти в состояние сомы, это уже сразу два странных слова, понимаешь, в одном предложении. Объясни понятным языком, куда и как ты вводишь. Итак, это уже следующая тема да. после дыхания, потому что я сейчас отошел от ведения тренингов по дыханию. Иногда появляюсь на особых мероприятиях, которые делает Александр Николаевич Блинков. Uh -huh. да, на, я уже появляюсь на научных мероприятиях, где только все с профобразованием. И иногда делаю, даю им дыхательные техники, потому что все-таки это касается биологии, uh -huh. и тут мы не можем сказать, что какая-то голубая энергия или белая энергия спускается на прана какая-то. Тут конкретная физиология. Получается. поэтому это все хорошо заходит никакой религии это не относится но а, есть а, высший уровень медитации который вот это уже интереснее потому что а, есть йога а, 8 ступеней в йоге да кто занимается йогой знает да и 8 ступень это самадхи или самате еще по-разному называют я про это тоже сделал фильм и это, ну вот это реально изменение температуры тела, измерение ощущений, растворение тела, и там же остановка внутреннего диалога. Вот, вот все то, что можно дойти до чего при помощи практик и методов это можно достичь без этого. Вот. То есть, если мы достигаем определенных состояний при помощи дыхательной практики, то во время медитации в самадхи эти же результаты достигаются, не применяя манипуляции, внушения дыхания или еще чего-то там. Угу. То есть, если вот просто мне нужен доступ к определенным состояниям, я закрываю глаза, и там минут через 15-20 я в этом состоянии. Угу. То есть, я ничего не делаю, я не произношу никаких матр и так далее. Мало того, что я могу на расстоянии по ватсапу Люди в разных частях света, кто-то в Нью-Йорке, кто-то в Пекине, кто-то в Литве. Вот у меня есть группа людей, с которыми я провожу такие медитации. Это личная передача состояния, и вот одновременно у всех меняется состояние внутреннее. Причем это очень ну, мощное изменения. Я даже иногда прямые эфиры проводил в Инстаграме, Человек там 60-80 было, и мы входили в это состояние, прямо оно физически чувствуется. То есть, вот это уже интересно. Вот. Это, это уже это вышка, да, это уже вышка. И если раньше нужно было подышать, чтобы войти в состояние, короче, сделать какое-то действие, то что касается самадхи, нужно наоборот убрать того, кто делает. То есть, самадхи некому входить. Mm -hmm. То есть нету того я, кто входит в самадхи. Самадхи происходит в момент а, остановки и момент такой микросмерти вот этого я, которое мы считаем. За 15 минут. Даже, даже может быть раньше. Mm -hmm. Что ж там за волшебное действие? такие, что, что там происходит на физике? Я хочу понять. А, я поэтому сделал фильм, лучше посмотреть фильм. Mm -hmm. Да, наберите просто в ютубе "Кто я". Да, И там подробно все Про уровни, про чакры Про все как-то работает Круто, Ребят, кто заинтересовался, обязательно наберите У Рома действительно очень такой большой И интересный Такой емкий YouTube канал Я заходила на него Каждую неделю там обещано новое видео Но оно не каждую неделю выходит На написано Но на самом деле там действительно очень много полезной информации Я вот успела посмотреть фильм О Кастанеде И прям увлеклась Румы, я обязательно буду продолжать следить за тобой. Ром, давай вот ближе к теме манипуляции, да. Mm. Мы в прошлую среду тоже с моей гостью разговаривали про манипуляцию мастеров. Она основана на маркетинге, естественно, mm -hmm. но, да? То mm -hmm. сейчас вот эта вот тема коучей, духовных mm -hmm. практиков, mm -hmm. питания праны, вот это вот все, это у нас очень популярно, естественно, mm -hmm. да? И тут фиг по идее разбери, кто из них действительно мастер, а кто из mm -hmm. них хороший продавец, скажем да. так, да, своих да. товаров. Ты, в отличие от многих мастеров, не пропагандируешь какие-то обещания, да, сумасшедшие, то есть, э, социально устоявшиеся, я имею в виду, угу. да, что вы придете ко мне подышите, к вам придет там миллион долларов, или у вас там будет счастливая семья, здоровье, там что-то еще, да, ну, то есть, э, ты не даешь каких-то громких, звучных обещаний, хотя для маркетинга это очень важно, да, да. Есть, вот, э, всегда, когда делаешь какой-то курс, вообще выходишь в интернет-пространство, ты что-то скажи, пообещай, как бы, я почему тебя должен купить? Но я сейчас расскажу, у многих бомбанет, так. А ну-ка, давай. хочу, чтобы бомбануло. Любите же до да, контент, который на грани, да? Очень. Так вот рассказываю. Внимайте. Вот если вы будете листать ленту Инстаграма, да, или там еще какую-то ленту, а -а -а. что вы видите? Вы видите. Ну, возьмем эзотерики, да, там эзотерики, магия, школы разные, угу. известные. Так. Вот, что мы оттуда видим? Первое, что в нашу голову врывается, это синдром зазывалы. Короче, это напоминает, идешь ты по рынку. И там разные по лотки да? по-турецкому. Эй, иди сюда, иди да. у меня лучше. Там другой подлетает. Эй, не, иди ко мне. Короче, вот эта да. вся зазывальская какафония, это, ну, вообще не уровень. То есть, реально, То есть, если ты зазывала, бегом ко мне на курсы, бегом, бегом. Я раньше тоже таким был. Мы делали таргет, мы, короче, пыхтели. Так. Проходился такие. Проходил, конечно. Так. А, так, а, тут надо написать, как там, а, сейчас скажу, формула уникальная, про, а, продающий текст, да, вот, боль, боль, усиление боли, а, обещание, решение, и, а еще, под, и, еще нужно а, обязательно сказать, мы вернем бабки, если вам не понравится, да. ну, короче, тебе никто их не возвращает, реально, по факту, это не, ну, просто это куда-то пролетает, и, короче, это лажа. А так. вот вот эти зазывалы, это конечно же, они может так даже представить и заметить, что они друг перед другом конкурируют, mm -hmm. кто круче зазывает. Да, да. То есть они даже по ходу про клиентов, про своих реальных забывают, да, типа, ага, ты зазвал столько у тебя слов фраз, а у меня вот эти триггеры работают. И вот эти зазывалы просто, ну. Ребят, извините, ну честно, ну как бы это, это рынок, то есть вы как, как базарные бабки на рынке, то есть э, зазывайте на свои курсы. Семидневный марафон, бегом ко мне, бегом. Последняя акция, осталось два места, мать его, два места, бегом, ломись ко мне. Не ходите к тому, вот ко мне бегите, ко мне, ко мне, ко мне. А, как бы это сказать? Ну вы поняли, о чем я имею в виду, вот это вот рыночный маркетинг зазывал и это просто какая какой-то трешняк и у, у многих людей уже реально отторжение то есть я я даже хочу мне что-то нужно интересно найти я захожу каким-то мастерам коучем а у них одни зазывалы одни акции одни скидки камон я на свои услуги скидки не даю mm -hmm. вообще то есть ребята если вы э, хотите скидку значит вы не готовы проходите мимо спите дальше и все, то есть э, хватит. Ты говоришь, что у тебя был опыт э, как раз-таки того самого зазывала, да? Ну, в принципе, все… Маркетинг мы делали. Все, через это проход, да. все, кто становится на вот этот путь, как бы… Ну, естественно, ты становишься мастером, да? Ты как бы исправил свою жизнь, думаешь, как передавать это другим. Это нужно донести как-то, чтобы это услышать. Это логично, да? И, естественно, каждый мастер сначала, будь он там хороший экологичный мастер или рыночный зазывала, он становится на одну и ту же дорожку. Вот как, каким да. оказался твой опыт вот этого зазывала, и когда ты понял, и как, что это не работает, и как стало работать по-другому. Это насколько... не то, что не работает, это просто раздражает. Тебя И начало ты... это изнутри? Ну, конечно. Это тонна сил, энергии. То есть ты делаешь рекламу, ты делаешь таргет, ты смотришь, что отклик людей, ты начинаешь тестировать аудиторию. а б тесты есть такое. Да, да, я знаю. Знаете, это получается очень а, жалкая картина, когда ты тестируешь аудиторию, ты как будто, ну, начинаешь, а это прокатит, о, не, не прокатило, да, а это, про... о, вот эти триггеры зайдут, знаешь, вот эта вот а, тема, лишь бы собрать толпу, то есть, лишь бы на свой тренинг, там, максимальное количество людей набрать, а, вот у тебя соревнования за, за массу идет, угу. но при этом всем качество падает. То есть, люди, которые зашли на масс маркете на, на тебя, они мало что получаются. Поэтому в известном центре из 50 человек только два что-то берут. Да. Потому что остальные 48, они вообще не по адресу пришли. Но, ну, бабки принесли, все. То есть, ну, они ничего не получили. Это нечестно, нет эволюции. И поэтому они ходят, блуждают от зазывалок к зазывалу. Так как все-таки тогда мастера сделать так, чтобы без маркетинга, да, без вот этих вот э, противных рыночных зазывал, да, я с тобой полностью согласна, э, mm -hmm. саму воротит от этого всего уже давно, а, как сделать так, чтобы вообще ничего, получается, не делать тогда, да? То есть, да нет, надо, конечно, найдут. делать. Надо, конечно, делать. Но... делать пилить контент. Просто, пили, пилить контент, Который да. для души от, от тебя да. искренне, да, без да. зазывания, без всего. Да, да я только... просто взял практики, которые я проводил очно, да, я их немножко урезал, и, и получается, что я эти урезанные практики, демо-версии с объяснениями, загрузил на YouTube-канал и сказал, «Ребята, я делаю это для вас, пробуйте энергодыхание, это урезанная версия, демо-версия, потому что большую практику дли по длительности нужно делать только с мастером. Если вам понравится», вы можете пройти по ссылке, изучить мой сайт и что-то себе выбрать из моих курсов. вот. Но прежде чем вообще что-то покупать, куда-то вписываться, пробуйте дышать, энергодыхание. Вот. Получать, вы уже получите результат прямо сейчас. И реально... На Ютубе на начали расти просмотры. Там некоторые техники там уже по 100 тысяч просмотров, mm -hmm. по 300 тысяч просмотров. Без специальных я, я не продвигаю, Ютуб сам меня продвигает, да. Mm -hmm. Почему? Потому что есть просмотры, есть комментарии. Единственное, что я от аудитории прошу, это описать опыт во время дыхания, что с ними было. То mm -hmm. есть, опишите, пожалуйста, в комментариях, какие ощущения вы испытывали во время сеанса. А я прочитаю на основе ваших ощущений, сделаю еще какую-то практику. Mm -hmm. И да, качает уже мои, тут пишут, что включается сома. Вот, да, но по ощущениям в теле меняются. Вот так вот случайно, на самом деле, не запланировано, мы еще дали мастер-класс по такому маркетингу, не маркетингу, да, Да, у меня в этом плане настолько, то есть. Я, мне, мне, вот когда мне пишут, здравствуйте, я хочу индивидуальное занятие у вас пройти, ага. можно ли, я тут, мне вас рекомендовали, я говорю, ребята, такая тема, что давайте вы пойдете ко мне на YouTube канал, вот эту практику подышите, ага. почувствуйте, что с вами произошло, потом мне напишите, и мы уже, я, я отговариваю, реально, Молодец. потом напишите, как у вас прошло, и уже на основе вашего опыта, может, вам вообще не понравится, то есть, ну, вы на демо-версии поймете, uh -huh. что это все не нужно Хорошо. и так далее, и тогда уже мы будем с вами говорить, индивидуальное занятие у меня дорого стоит, одно, uh -huh. ну, достаточно дорого, uh -huh. И при этом всем я не хочу в человека вписывать и вписывается, вписываться в проект, ну, в занятия человека брать деньги, а потом он говорит, о, я не это хотел, ну, как бы, uh -huh. я думал, это другое прежде чем уже зайти на взаимодействие, конечно же я даю вот эти вот, уже записанная демо-версия. Слушай, ну это очень правильно я опять же здесь тебя поддерживаю потому что я тоже всегда за экологичность и за ответственность мастеров потому что мы же несем ответственность за каждого человека все равно, который к нам приходит и если к нам придет какой-то ну просто ради интереса, многие же ходят как вот по этим курсам, тренингам, из интереса типа, вот, вот, да? вот эта аудитория которая ходит из интереса я ее всегда ä, направляю youtube канал во первых на ю они понимают смысл зачем во вторых они могут сделать несколько разных версий практик и уже для себя определить хочу хотят ли они деньги платить уже за дальнейшее обучение да и за более глубокие методы или да. нет или им этого хватит может человеку хватит двух практик с YouTube для того чтобы решить свой какой-то небольшой запрос а смысл ему тогда платить э, огромные деньги за то, чтобы этот же вопрос можно было в YouTube решить. Ну, mm -hmm. без ничего. Роман экономит ваши деньги, вы поняли, да? Так что... <laughs> а поэтому ваши... у меня э, занятия дорогие. Mm -hmm. То есть у меня либо бесплатно, либо о овердорого. Нету среднего сегмента. Либо курс в записи, который можно купить за какие-то там деньги. Ром, ну мы продолжим с тобой беседовать после того, как угу. мы послушаем Веру Брежневу, дадим ей шанс угу. реализовать себя на радио. И через три минуты мы встречаемся и продолжаем разговор дальше. Так, ну что, друзья, у меня тут уже народ зашел. Уже все качает. погрузился в нужное состояние народ. <смех> да, у нас бывали эфиры, когда мощно качала медитация. Mm -hmm. Просто фильм посмотри про самадхи, долго объяснять, ты поймешь. там, я, там я прям поняла, что посмотрю. Четко, да? да. Обязательно. Так, вы тоже смотрите фильм, вы поняли, да? Заходите к Роме, мы еще в конце все пароли явки, явки поискажем, вот, как тебя искать. Uh, Ром, смотри, uh, скажи мне, uh, мы сейчас выходим на последнюю нотку, uh -huh. и у нас в принципе еще много есть о чем поговорить. Как ты хочешь uh, в час ложиться, в полтора? Как пойдет. Единственное, что мне нужна зарядка для айфона, а то у меня сейчас сядет. Зарядка есть? Для айфона есть? Да, можно. она у тебя вон свободная. Uh, смотри, как пойдет, я либо сдаю uh, uh. не, не завершающую часть, потому что в принципе у меня очень много. Вопроса. Но мне uh, нужно uh, зарядить uh, просто. Да -да -да -да -да. Главное, чтобы Сейчас, у нас тут все упало, простите. Простите, у нас даже тут вот, видите, такая атмосфера, что все рушится. Вот, Роман со своей нагетикой. Разрушил студию. А -а -а. Ну, разрушение к лучшему, вы же знаете. Мои все знают. Так, сейчас, быстро. А как, как один известный мастер эзотерический, Ромаш, чтобы в 4-5 утра вставать, во сколько вы ложитесь? Ребят, я могу лечь и в 11, и в 12, и в 10. Ты в 4 утра встаешь? Да. Интересный факт, романе. Но просто поймите такую вещь, что чтобы вставать в 4 утра легко, мне нужно было, нужен был разгон, это около года. То есть где-то в год я разгонялся на то, чтобы вставать в 4 утра. То есть первые полгода это трэш, это тебе было сложно. А ты с какой целью встаёшь 4 утра? Время хочу больше жизненного. Ага. -а. Ну, ну, так тебе плюс полдня добавляется почти. Ну, больше скажу, в 4 утра легче встать, чем в 6. Именно в 4, да? Да. Да. Ну вот, кстати, к слову, авиапассанах ретритов таких, да, вот азиатских, там тоже 4-5 утра подъема медитации, есть, как бы и, и, и 12 часов дня, да, почему-то. Ну так это время подъема, то есть mm -hmm. много чего можно успеть. Вот мне уже благодарят, спасибо, что вы есть, только ваши практики помогают жить. Как прекрасно. Причем эти практики, пока мы сейчас общаемся, если я открою статистику YouTube-канала, то в этот момент, пока мы сейчас э, проводим эфир на радио и эфир на в инстаграме одновременно дышит полмира То есть у меня очень много э, романов, Твоих, э, двойников, э, в смысле, двойников романов? на ютубе. Все записи видео это это романы, которые дают практики. А, одновременно, все. да и Роман со мной и да да и сейчас прям дышит тысяч пять человек, человек и они дышат и дышат и дышат то есть а кому надо тот ну тот уже приходит лично позаниматься Друзья, слушайте, у нас не только в эфире интересные беседы, но у нас и э, за эфиром, пока звезды поют свои песни, очень интересные складываются, информативные, я бы так сказала, истории про романы, поэтому здесь прям копать и копать можно, я так поняла. Вот, поэтому продолжаем наш разговор. И э, следующий вопрос у меня к тебе такой. Вот смотри, э, те, кто глубоко погружается в духовные практики, у них есть э, такая большая вероятность побега от материального. Ну, я много раз mm -hmm. это, это наблюдала. Субтитры а вот как не скатиться полностью в духовный мир и не начать питаться, как говорится, праной, да, угу. ведь отрицание материального, это все-таки, ну, не есть цель нашего существования, да, угу. ведь наша душа пришла в тело, зачем-то в этот материальный мир, безусловно, угу. да. Легко сидеть, да, как говорят, под деревом в лесу и медитировать, угу. а ты выйди а, на рынок в толпу, да. да, в час пика и подумай там об, об умиротворении, как бы, да, а вот а, как поймать тот пресловутый баланс между материальным и духовным, да. Как Вообще легко. Практики как вообще легко а, любой уважающий себя эзотерик так, любой... <связываем> чтобы не оторваться от материального должен себе хотя бы купить а, часы за миллионы полтора и в них ходить как минимум потому что это, это... Тоже отдельная практика такая. Есть практики обязательно питания, да. а есть практики купить часы за, за полтора миллиона. да да чем, чем дороже тем лучше Потому так. что каждое утро, когда ты одеваешь эти часы, они тебя гипнозят, что ты все-таки живешь в материальном мире и тут что-то стоит. Угу. И не надо убегать от этого. Класс. И нужно в этом всем разбираться. А ты своим так ну, рекомендуешь какие-то такие, потому что ну правда, на моем опыте не у меня лично, да, но я все-таки знаю людей, которые ну настолько уходят туда, ну просто говорят, да зачем нам вот это все, это все, земное, это все земное. Не знаю, я с такими не работаю, я их просто не замечаю. То Извините. Же, и, и, и, идут они нафиг, да? <сёк> они <сёк> идут короткий. нафиг лесом, Все, да. кто боится, идут нафиг. Ребя... Все, кто оторван от материалки, идут нафиг. <сёк> Ребят, ну смотрите, как же просто все в этом мире. Поймите такую вещь, что уважаемые эзотерики, которые отрицают, если вы не умеете работать с материальным социальным миром, то вы вообще ничего не умеете. То есть ваша эзотерика – грош цена. Ей. То есть если я не могу в этом мире, короче, это люди, которые не имеют веса вообще никакого, то есть просто пустое сотрясание воздуха и. Но как же монахи, их... да, которые вот уходят там в лес, в монастырь, как бы духовные люди, ну. да, тоже у них есть свои ученики, но они оторваны от материального мира угу. по большому счету. Угу. Вот про них что скажешь? Правильно ли это? Может быть, это такое предназначение у людей, да? опять же? Просто поймите, большинство эзотериков, которые живут в социуме, они далеко не монахи. Просто они, они корчат из себя типа монахов. Mm -hmm. Но то... Либо ты идешь по пути монаха, тогда будь монахом на, mm -hmm. на, на 100%. Либо ты тупо тусуешься в эзотерических кружках в йога центрах и корчишь из себя Сам монаха и себя, да и, смотри, и ходишь в могу. этих вот штанах, холодинах и как <с бы всем втираешь что ты какой-то духовный чувак а при этом всем ты не влияешь на мир никак и там еле наскребаешь на своих курсах и зазываешь там людей бежите ко мне а, вот э, тогда продолжая эту тему, смотри, цель э, того, что ты делаешь, твоих дыхательных практик, состояние в кайфе, ты все время это повторяешь, да? Да, То есть, вот, кайф только, так, да. только так, да. Не этого ли состояния достигают шаманы в Мексике за счет айваски, например, да? Этому... Наркоманы за счет наркотических да. своих средств, получается. Да. То есть ты приводишь человека именно в подобное состояние, без, эйфории. Без средств. Ну, есть, Я понимаю, да. без средств, Уточняю, без средств, да. а, только за счет дыхания. То же самое состояние эйфории да. э, ловит человека. Причем без лимит не при дыхании. Дыхание ⁇ это дыхание. А если сома, сома ага. то это еще выше уровень. Дыхание, вон, YouTube-канал, дышите, обдышитесь. На полгода хватит. Бесплатно вообще. Полно. вот Но если уже серьезная вышка, то это сома. Uh -huh. Послушай, а быть в кайфе, да, вот так звучит действительно эйфорически, засловить эйфорию Вы когда-нибудь травку курили? А, нет, мы, видимо, не понять. Хорошо, нет. ну сексом занимались Ну бывало, да, пару раз Бывало пару раз ну вот примерно аналогичное ощущение, безлимитно сколько хочешь в любом месте. Послушай, а не есть ли это тоже такой побег от действительности, да? что я в кайфе и как бы ну, ну, ведь в жизни то есть, черное-белое есть, да, угу. то есть есть и боль, все равно, все равно она есть. То есть. Это к тому, что ну, разве есть та -то точка, когда мы придем и мы всю жизнь в кайфе как бы находимся? Или угу. она есть все-таки? Или мы себя будем специально все время в это состояние кайфа погружать, как бы, а не важно, что там, пускай страдают те, кто страдают, как бы, а я вот, вот как бы в кайфе здесь. Что с этим делать? А зачем с этим что-то делать? Пусть страдают. Какой добрый у нас студии сегодня. Ну, знаете, кто... кто... У, меня, у меня, в общем, один приятель, друг в Калининграде mm -hmm. жил, у него были большие колонки. И музыка долбила так, что там четвертом этаже люди слышали там по всему подъезду. Он, конечно же, был неправ, но эта фраза мне запомнилась капец, как короче. Мы как-то сидим у него дома, долбим музыку, продит же еще раньше был такой, новый альбом вышел, там все просто с Крабом, который помните, вот там просто жесть, дверь вот так ходуном. ты в подъезде идешь, в подъезде окна дррр дррр дребежат. Мы музыку слушаем. И кто-то спустился и начал барабанить дверь. А, типа, выключите музыку, пожалуйста. Очень хотим спать. То там работали ночь, и сейчас мы не можем выспаться. А мы же днем. Так. Вот Он открывает дверь такой. Кто хочет спать, тот спит. И закрыл дверь. Кошмар. Не, ну подожди, Ром, это уже про границ. Нет, я просто пример говорю. И, короче, как-то как раз я к нему захожу домой, музыка долбит, дверь открыта. И я смотрю, музыка просто шарашит, и он просто спит. Под то есть эту... он не брал, когда это говорил. То есть, и, короче, и тут до меня дошло. То есть реально, то есть кто хочет спать, тот реально спит. Все, то есть вопросов нет. Следующий момент. Кто хочет страдать, да страдайте, пожалуйста. Как бы, Но ну, вам по кайфу страдать. Есть... Огромная масса людей, куча страдальцев, особенно в России, это заметно, что у них все виноваты: правительство, там еще что-то виноват, кто-то виноват, сосед виноват, у которого трава зеленее. Но, короче, если так разобраться, они ни хера не хотят делать. Нет, смотри, Ром, сейчас вот разграничу некоторые понятия. Ты абсолютно прав, что спасать других, да, вот в роли спасать, для угу. быть не нужно. Человек хочет страдать, да, он хочет быть жертвой да, здоровья. Я да. здесь согласна. Но есть такие ситуации в жизни, да, когда я говорила, что если мы совсем уйдем в кайф, ну, то есть все равно что-то случается, да, то есть человек же не такое существо, которое вот вот я вот все время розовый единорог, правильно? Я вот в кайфе, и вообще ничего не случается. Да, 24 часа в сутки? Ну, практически, да. Иногда приходится Никогда заставлять человек. себя выходить из кайфа. А если, вот подожди, э, ну, есть же такие, э, какие-то внешние факторы, там, ну, не дай бог, с близкими что-то случилось, там, да, это, что выбивает угу. просто человека из колеи, так или да. иначе. Да? То есть, вот, ну, ты же не находишься это, знаете, в кайфе. А... И когда ты уйдешь в кайф, да, Некого выбивать самому. из колеи. Некого выбивать Кто тот, Кто тот во мне, кого можно выбить. Ох, до да каких мы пластов прошли сейчас. Ну, кто выбивается из колеи? Если нету этого человека. Или нету этого я, кого можно выбить? А не называется ли это словом равнодушие тогда, нет? Когда как бы да что бы ни произошло, Мне пофигу, я в дзене. Вот. равнодушие это когда ты смотришь и ничего не делаешь ага. да. но интересно интересный факт прямо сейчас пока мы общаемся так. тысячи романов корловских что-то делают для этого мира я уже я уже за я уже записал столько видео что прямо сейчас уже там по статистике тысяч пять одновременно меня смотрят людей, и дышит, и получают результаты. При этом всем я вообще ничего не делаю. Ага. Ну, то есть ты уже оставил достаточное наследство. Как... Я и дальше буду оставлять. То есть я, просто я это делаю по кайфу. То есть я говорю, ребята, сегодня будет крутой крутая практика. Кайф о нем вместе, решает какие-то проблемы. А вот, дышится так-то, так-то. Вот вам видос, делайте вот так, получаете кайф. Они такие е -е, новое видео на канале. Полетели. Все, и получили кайф. Ну и решили свои задачи. И все. Мне хорошо, им хорошо. Но невзначай говорю, кому надо, ссылка в описании. Заходите на сайт. Пожалуйста, кому не надо, welcome, ждите следующее видео, и будем дышать дальше. Слушай, ты такой кайфушник прям по жизни, я смотрю. Ты э, ездил к шаманам, я просто знаю, что многие тоже эзотерики, которые вот подобные вещи практикуют, начинают они с чего? С той самой айваски, да, мы ее не рекламируем, если что. Вот, э, но чтобы попасть в это состояние, от многих просто слышала, что они проходят вот, вот этот вот путь, да, то есть это же проще, да, чтобы его, ну, скажем так, чтобы это состояние словить, запомнить его, там главное еще не подсесть. И потом попробовать его воспроизвести в своих практиках Ты тоже так пробовал? Я я Васку не пробовал И даже за деньги я не буду пробовать Если мне даже заплатят Почему? А нафиг она нужна? Свои способы достижения У меня своя точка входа, да То есть зачем мне пробовать внешний стимулятор Для того, чтобы войти в состояние В которое я могу войти без него А вдруг там гайфове? Нет, навряд нет. ли, нет. Хорошо. А, тогда давай переместимся все-таки к теме моей программы, да, я люблю...